коллеги, ну, вот видите, они там не, в разы не дождались, значит, э, исполнительные органы, значит, даже заместитель председателя правительства, нет. Значит. но тем не менее. Значит, вчера я до 18.30 ждал председателя правительства, значит, так и не дождался. Значит, я не понимаю, что выборочное, он приходит, значит, так и отчитывает. Все-таки фракция, и он обязан прийти на фракцию с тем, что идет отчет в исполнении бюджета. И у нас много возникло вопросов. Я не стал дальше его продолжать, но могут прийти и те вопросы, которые мы хотели бы задать. И сегодня я не стал обострять здесь сегодня значит, на заседание соседние. Да? Просто хотел с ним переговорить и, как говорится, точки соприкосновения найти. К сожалению, этого не получилось. Сегодня, кстати, сейчас не присутствует, даже первый заместитель не присутствует до окончания. Значит. А в разном в принципе, если хотите, давайте тогда мы на сессии будем все это превращать, как сегодня там сказали, бардак. И мы будем выступать, значит, и требовать, чтобы он здесь отвечал. Но есть же культура какая-то, пришел, четко, ясно сказал, мы вот там поговорили, сказали, почему проблема-то возникла, давайте мы совместным усилием будем это исправлять. Вчера, значит, я вот начал высказывать первым заместителю председателя правительства, значит, вот с одной стороны, он там, проблема не у него же, мы же говорим, почему мы расходуем бюджеты и на сегодняшний день там, до 100 миллионов, значит, дополнительно мы выделяем, когда у нас не хватает средств, значит, на другие, по социальным блоку вопросов. Нет, значит, сегодня тоже, уши ушли, непонятно. Ну, ушли это это первое. Второе, значит, надо, уч, надо это учесть и ему поправить, сказать. И еще один момент я бы хотел значит, отметить. Не стал молодой министр, не стал не вчера говорить, не сегодня стал говорить. Значит, вчера, значит, за, на вопрос, я имею в виду Троицкий, значит, на вопрос э, депутата, кто будет заниматься у вас значит, вопросами привлечения инвесторов, он промолчал. Когда вы ему сказали, задали вопрос, значит, почему, вернее он сказал, я не буду на этот вопрос отвечать. Сам же вносит законопроект и прочее, чтобы мы его рассмотрели. Но, ведь, извините, не каждый депутат должен разбираться, какой законопроект он вносит. Он должен его разжевать И на комитете все мы должны рассмотреть, чтобы сегодня вопрос не возникал. Поэтому я сегодня хотел у правительства, а сегодня полис Араш Алексеевич, в вашем присутствии, прошу, значит, голове доложить, значит, и пусть глава значит спросит у председателя правительства, значит, чтобы такого больше не повторялось. Почему он так себя ведет? И, кстати, я хочу вам сказать, это не первое поведение его. На первом, когда он докладывал, значит, первый раз, он тоже себя вел, так высокомерно вел себя. Если законодательный орган не хочет сходить, пусть они не приходит, пускай другого назначает. Но дело в том, что вопрос задан-то действительно вот, по тому законопроекту, по которому он, значит, носит, и мы принимаем, должны принимать этот закон. А он говорит, не знаю, я не буду это отвечать, и все. Ну как это так? Ну можно было ждать ему, он же был, я спросил. Да нет, ну зачем мне это, да, не по, вопрос не, не, не ну, по вот, Зачем же. я буду здесь а. его сейчас в нелицеприятном виде выставлять? Но им просьба будет такая. Нам не безразлично, что сегодня приносит. И более того, то есть мы же должны людям разъяснять, тем более сегодня вы сами знаете тяжелейшая ситуация, значит, ему сейчас выезжать нам, честно говоря, очень трудно будет, потому что я даже воспринимаю, как аудитория будет воспринимать, приехал, что вообще принимает, чем он занимается. Мы должны четко, ясно излагать те мысли, законы, которые мы сегодня предлагаем. Просьба будет такая: если министры так будут себя вести, значит, так, то мы примем и другие законы, которые будут ежеквартально, будут здесь отчитываться тогда. И раз ведете таким образом ведут себя, спасибо. Значит, я те замечания, которые надо передать, я передам. Я обещаю, я приглашу представителя правительства, мы побеседуем. Я не знал эту ситуацию, я не знал. Мы побеседуем обязательно, потому что я не сторонник того, что тут всех да, да Но отвечать за базар надо. Такие Значит... классические виды фитнеса, как тренажерный зал, бег и плавание, многим кажутся скучными.